Всем привет! Вот и прошел пятый выпуск проекта Холостяк 11 и еще одна церемония роз Кто же покинул проект на этот раз? В новом эпизоде Михаил Заливака и девушки приехали во Львов, где у Холостяка было несколько индивидуальных свиданий с Дашей и Юлей, а также групповых с Розали и Сашей и Джессикой с Катей. К слову, внезапно на церемонии роз появилась Анна Богдан, которая ранее переболела. В пятом выпуске Реалити покинула Александра Микалюк, которая, к слову, шокировала Михаила лично историей о пережитой в детстве сложнейшей операции. В течение всего проекта холостяк выделял отличные ораторские способности Саши у которой и вправду хорошо поставлена речь. Девушка выбирала красивое выражение и словесные обороты. Но за четкой и грамотной речью Михаил так и не увидел искренности, поэтому решил попрощаться с девушкой.